Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения аль-пуц на территории страны. Об этом сообщается в твиттер израильских вооруженных сил. «Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории», отмечается в посте. Сирийский телеканал Олег сообщил в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском. Накануне, 20 января, они также отразили израильский удар. Предыдущая атака произошла 12 января, ранее сообщалось, что сирийские ПВО уничтожили 7 израильских ракет, военнослужащие использовали также зенитный ракетно-пушечный комплекс панцир. Нападение Израиля было направлено на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. Его инфраструктура не пострадала, жертв и разрушений нет. Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию. Певерана в Сирии за сотрудничество Тегерана с враждебным Израиле-исламистским движением из